Всем привет! Начинаем прямой эфир. Отметьтесь, видно или не видно. О, сразу пошли вопросы. Почему вы не отвечаете? Ну, сейчас ответим, потому что мы в прямом эфире. Не переживайте, ответим в течение дня. Всем. Хорошо, ребят, всем доброе утро. Сегодня достаточно интересный эфир. В последнее время ловлю себя на мысли, то что Инстаграм превратился в некое поле боли поле боли какой-то театр, апокалипсис, где каждый пост пишет о том, что все будет слишком плохо, ничего не изменится. Но на самом деле, от количества новостей по заботе и поддержке, особенно для предпринимателей малого бизнеса, тут, на самом деле, ну, немножко начинаешь, как бы это правильно выразиться, удивляться, да, удивляться. Кстати, ребята, отлично, слышно хорошо, напишите, эфир будет тут. Смотрите, пример, в течение часа у нас будет эфир. Сегодня расскажу конкретно те кейсы, которые я использую в текущей ситуации. То есть, с учетом того, то, что очень многие стратегии инвестирования перестали работать, то есть сегодня поговорим о инвестициях, особенно... Про то, создать пассивный доход в кризис. Ну, то есть, то, что мы сейчас имеем дело с кризисом, я думаю, тут ну, нет смысла спорить. Давайте просто разберемся, что же такое кризис в моем понимании. Ну и вообще, что такое определение кризиса? Кризис это дефицит. Да, то есть дефицит чего-либо, дефицит ресурсов. Каких ресурсов? Значит, в первую очередь это ресурс денег. У кого денег будет не хватать, конечно же у обычных людей, которые будут сокращать свое потребление, отсюда будет падать экономика и ну, скорее всего, я не буду вас смотреть, я когда начал готовить слайды, у меня получилось примерно 30 слайдов про то, что все будет плохо, но потом я посидел, подумал и поскольку это не первый кризис, который мы проходим как субъекты МСП, так модное слово, субъекты малого и среднего предпринимательства, которые сейчас взяли основную нагрузку в течение 30 дней, будут честно поддерживать эти каникулы с сохранением заработной платы, хотя у меня есть большие сомнения, что в принципе кто-то сможет это все поддерживать. В общем, смотрите так, то есть я буду честно стараться не жестить в плане того, как все плохо потому что я думаю, это вам и без меня успеет все рассказать. И попробую дать в течение часа конкретные рекомендации, что вы можете делать для того, чтобы улучшить это положение. Причем сразу скажу, что это не финансовые советы. Я буду рассказывать о тех стратегиях, которые работают у меня сейчас. У меня 14 стратегий в портфеле, часть из них работает не так хорошо в кризис. Но есть те, которые работают отлично. И именно ими я сегодня с вами поделюсь. Значит, первое... А, вот здесь, кстати, есть еще отключение комментариев. Если вдруг вам не видно будет слайды, вы мне тоже напишите. Но я думаю, вот я специально слайды делал таким образом, чтобы всем все было видно. Значит, первое, что нужно сделать, вам понадобится листочка и ручка. Потому что часть материалов... Я буду рассказывать в виде конкретных результатов. У вас наверняка появятся вопросы там, по стратегии апартаментов, доходных домов, доходных сайтов, про пассивный доход в валюте. То есть, все эти истории мы сегодня с вами быстренько разберем. И я скажу, где конкретно это можно будет дополнительно посмотреть. Да? То есть, давайте так договоримся, потому что на каждую из стратегий нужно примерно 3-4 часа концентрированных слайдов, для того, чтобы разобраться, я не уверен, что формат, Инстаграм нам этому этом очень сильно поможет. Значит, первое, что нужно записать, это dominion4498.ru, там находятся все бонусы к этому эфиру и ну, все бонусы к этому эфиру. Все. То есть, в конце эфира вы можете просто зайти и их получить. Мы вам вышли на почту, плюс выберите мессенджер, еще дополнительные чек-листы с подготовкой все напишите, кто меня вообще знает, кто меня видит в первый раз на марафоне «Здоровые финансы». То есть этот эфир мы ведем совместно, часть студентов территории инвестирования, которые за нами следят там с 2014 года, часть людей, я уверен, ну, судя по комментариям, которые я читаю в последних постах, на самом деле, то есть есть люди, которые в принципе видят нас первый раз. Отлично. Ну, то есть, есть те, кто видит в первый раз, не переживайте, короче, в течение эфира познакомимся, ну и всегда у вас есть, если что, у вас есть всегда кнопка закрыть, то есть вы всегда можете пойти и начать заниматься своими делами. Так, план эфира. Значит, что сегодня разберем, стоит ли хранить деньги, пока все центробанки мира деньги печатают, то есть насколько безопасна стратегия сбережения, стоит ли ждать доллар по 200 рублей, то есть вот эту тему чуть-чуть разберем, а что делать, если в мире становится слишком много денег, то есть я покажу конкретно рекомендации, которым я следую, то есть их будет шесть рекомендаций, мы одних... Ну, как минимум, я постараюсь проскочить блог про все, что так плохо, потому что этого и так в Инстаграме много, и вы без меня можете почитать, и расскажу, что со всем этим делать. Значит, по всем стратегиям, которые сегодня буду рассказывать, вот по этой ссылке, там есть 27 кейсов, вы их также сможете потом посмотреть, то есть это не теория на бумаге в цифрах, это конкретные реализованные стратегии, я старался подобрать именно те стратегии лично мои, которые и те результаты, которые есть у меня, но по факту с 2014 года у нас сотни подобных кейсов в территории инвестирования, вы их также сможете все посмотреть. Значит, начнем с самого простого первого вопроса – стоит ли деньги хранить? И первый слайд, который хочу показать – это то, что депозиты по факту долгосрочные не обыгрывают инфляцию. То есть, как бы вы не хранили деньги на депозитах, почему я именно этот слайд поставил? Потому что 30 триллионов рублей, 30 триллионов рублей лежит на депозитах в российских банках. То есть, еще год назад было 28 триллионов рублей. Несмотря на все усилия по о, обучению людей, там, как открыть ИИС, как покупать облигации и так далее, все-таки люди продолжают пользоваться депозитами. И сейчас, внимание, вы наверняка уже слышали, то, что если ваш депозит больше одного миллиона рублей, то дивиденды с этого депозита будут облагаться 13% НДФЛ. То есть, тему можно закрыть подробно в четырехдневном рафоне, по ссылке вы сможете посмотреть, но по факту депозиты невыгодны, и у депозитов есть еще одна проблема. Сейчас мы ее попытаемся найти. Так, так, так. Ага, вот она. Токсичные депозиты. Значит, с депозитами следующая проблема. Помимо того, что они проигрывают инфляции, помимо того, что там слишком много денег зарыто, сейчас ввели 13% налог по депозитам, есть гарантия до 1,4 млн, то есть все, что больше, соответственно, эти деньги не защищены. Гарантирует обязательства по депозитам агентство по страхованию вкладов. Это государственная компания, у которой на счету никогда не было больше 100 миллиардов рублей. То есть, давайте подумаем. На счетах в банках лежит 30 триллионов. На счету АСВ, которая гарантирует обязательства по этим 30 триллионам, триллионам лежит 100 миллиардов рублей. То есть, с момента создания СВ выплатил около 2 триллионов рублей. И по факту, оно должно государству больше одного триллиона. То есть, все деньги, которые оно выплачивает, ей по факту дает государство. И если рассматривать внутри Российской Федерации альтернативу депозитам, это, безусловно, облигации федерального займа. Я про эту тему сегодня не буду сильно много рассказывать, потому что о том же марафоне, на котором мы сейчас с вами находимся, я думаю, было много экспертов по фондовому рынку, которые наверняка вам рассказали и про ИИС, и про облигации федерального займа, и о том, как на фондовом рынке гарантированно делать 20% и более. То есть мы сегодня про денежный поток то есть просто скажем то что он депозит вас не спасут соответственно какая еще важная информация прежде чем мы перейдем непосредственно к решению значит текущий экономический цикл самый длинный цикл роста со времен со времен второй мировой войны то есть мы понимаем что мы находимся в самом длинном экономическом цикле и то, что сейчас происходит, естественно, схлопывание экономики, мы не будем сейчас говорить, что там, коронавирус был спланированной акцией или еще какой-то жути нагонять, то есть здесь не имеет значения. то есть В любом случае появляется какой-то триггер, который начинает сдувать все пузыри, уничтожать раздутую ликвидность, и потом все начинается сначала. То есть экономика со времен введения ямайской денежной системы, которая пришла на смену бреттон она у нас является цикличной. То есть, деньги перестали быть мерилом, они перестали быть деньгами по сути и стали товаром. То есть, если мы относимся к деньгам как к товарам, у меня в NT есть пост на тему, что о, если рубль является не валютой, а акцией, то есть, очень просто тогда измерять все остальное. То есть, представьте, становится слишком много денег. То есть, слишком, когда слишком много какого-то товара, что происходит в экономике. А цена на этот товар начинает падать. то есть, есть спрос, есть предложение. То есть, и вся экономическая система построена на том, что количество сделок в экономике регулируется именно количеством выпускаемого товара в виде денег. И когда мы понимаем, что это товар, мы также понимаем, почему происходят экономические циклы, потому что они связаны, во-первых, с краткосрочными кредитными циклами, с длинными и так далее. Но сейчас нужно просто для себя принять, мы живем в цикличной экономике сказать что мы находимся в конце цикла и принять то что будет коллекция все то есть этот слайд он как раз вот про эту историю еще одна важная вещь то есть мы сейчас с вами говорим про рубль я сейчас вам еще один слайдик найду Интересно, напишите ребят, кто считает что доллар по 200 это вообще unreal. ну то есть это такая история нереальная которая скорее всего не будет вот Можете в комментах отметиться, потому что у меня реально выпустил пост на эту тему, мне сказать, что я загнул доллар по 200, вопрос мне кажется здесь на самом деле не если будет доллар под 200, а когда это случится, то есть это график, который вы видите на экране, это не график, то есть когда рубль растет, как бы, вроде психологически спокойно, 60-80, но это он же растет, понимаете, тут, как бы, и э, наш президент говорит о том, что, в принципе, это хорошо, вот, наверняка, этот ролик тоже видели на экране, я даже могу сказать, кому конкретно хорошо от этого, потому что, э, здесь, э, вот, у нас был, у нас есть закрытый чат в клубе инвесторов, и, э, был вопрос на тему, то, что, вот, слышали, наверное, то, что есть ФНБ, фонд национального благосостояния, который при падении нефти меньше 40 долларов за баррель, Минфин начинает продавать оттуда валюту для того, чтобы покрывать все обязательства по бюджету. То есть деньги, которые он вручает, он направляет в экономику для того, чтобы обязательства российского бюджета перед российскими гражданами, они ну, на самом деле не схлопывались и не было дефолта, да. Потому что вот тоже нужно сразу понимать, давайте в терминах будем разбираться, я вопросы ваши смотрю, ребят. То есть если я буду видеть вопросы в теме, я также буду включаться и на них отвечать. Поэтому не стесняйтесь, пишите, это тоже нормально. То есть, сразу поймем, что такое дефолт. Дефолт это отказ от каких-то обязательств. Да? Дефолты могут быть разные. Дефолт может быть по конкретным облигациям федерального займа, дефолт государства. Дефолт может быть муниципалитета. Например, облигации Московской области не смогли погасить за счет муниципального бюджета и так далее. То есть, дефолт это тоже... Ну, нужно, когда вы слышите это слово, вы сразу задавайте вопрос, а чей конкретно дефолт вы имеете в виду? Если кризис, то кризис чего? Дефицит, дефицит чего? Ликвидность, денег, да? Дефицит денег у кого? У государства, скорее всего, нет. Почему? Потому что, ну, во-первых, госдолг, там, 10% процентов от ВВП, это очень крутая цифра. На самом деле, переживать, ну... Э есть на что переживать, опять же, я буду постараться все-таки не уплывать в ту сторону. То есть, в принципе, цифры неплохие, да? Но что касается рубля, давай, ладно, вернемся к графику. Если будут вопросы, в конце по ФНБ отвечу. То есть, это не панацея, потому что есть ФНБ, ну, то есть, у нас Силанов говорил о том, что при курсе нефти, при стоимости нефти от 20 до 30 долларов, там ФНБ хватит на 3 года, да, сейчас там мы видим, что в некоторых случаях доходит до 15, это значит, что там ФНБ хватит на полтора года, чтобы не испытывать дефицита бюджета, но здесь... Есть еще две переменные, которые вы обязаны знать. Что будет происходить, если деньги закончатся? Да? Потому что ФНБ может закончиться очень быстро, если произойдет примерно следующее. Сейчас все эти цифры прогнозируются, исходя из того, то, что мы делаем одинаковое количество сделок ежедневно. То есть мы продаем там 11 там, миллионов баррелей нефти в сутки. И весь этот баланс бюджета складывается из того, что эта штука постоянно. Вы понимаете, что после развала сделки с ОПЕКом и после начала ценовой войны за нефть, по факту вот этот спрос, то количество сделок, которое мы делаем, оно может уйти в Саудовскую Аравию, в Америку. Банально, не летают самолеты, не плавают корабли и так далее, просто спрос естественным образом сокращается. Мы понимаем, то, что большинство предпринимателей они оптимисты и они верят, то, что то, что произошло сейчас, это краткосрочное, потому что вот кто слышал такую историю, то что, ну вот сейчас это все закончится, и тогда нормально можно начать работать. То есть просто очень многие люди замерли и ничего не делают, да, вот. Просто открытые, как это, градообразующие предприятия, аптеки, магазины, алкомаркеты, и все сидят и ждут, когда пройдет этот блаженный недуг, да. То есть, кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, которые что делают, которые платят арендную плату. Соответственно, недавно пришел, блин, опять меня несет в ту сторону, короче, 31 числа вышел закон о том, что можно не платить аренду. То есть, представьте, если у тебя там совсем все плохо, ты можешь отказаться от арендной платы. А что делать владельцам торговых центров, которые построили их на кредитные деньги? То есть, тоже не платить кредиты и так далее, и так далее. То есть, вот эта цепочка, то есть, здесь, как мне кажется, есть штука, когда одну часть экономики пытаются спастись за счет других. Вот это, на самом деле, очень печально, и это меня очень сильно удручает, давайте так по-старославянски скажем, это, это удручает. Хорошо, значит, глядя на этот график, он на самом деле, я опять ушел немножко в сторону, это э, график, э, а, график, так я посмотри, я комменты вам не отключил, а то что-то нет комментов. А, а, вот, все, что-то я смотрю, один и тот же комментарий. Так, так, так, все, вижу, непрерывная цепочка, России как стране поднять экономику, занять лидирующее положение, Почему бы банкам не отменить один платеж? А, Никит, смотри, здесь такая тема, то что, если ты посмотришь, а, проблема в формулировке всего в одной фразе, во всех мерах, которые ввозят. Отсрочить каникулы. То есть, прикол в том, что не отменить, а отсрочить, замени, а, отменить, отсрочить на отсрочно отменить, и в принципе у народа станет как бы больше. То есть, здесь проблема в том, что вот эти 30 дней спасают за счет МСП. То есть, вот в этом и проблема. Слушайте, я нашел столько много комментов, сейчас я вам отвечу. Так, закон 31 числа об арендных каникулах, посмотрите. Так, смотрим. Так, денег нет не по внешним долгам, а по внутренним. Ну, смотрите, вот хороший вопрос, на самом деле, давайте вот эту разовьем тему. То, что о, по факту дефолт uh, по внутренним обязательствам можно и не допускать. Каким образом? Можно же просто сделать доллар по 150, например. То есть, вот давай дорассмотрим вот эту формулу с нефтью. Мы продаем условно, допустим, спрос на нефть не меняется, цена остается прежней, там, или вдруг падает еще ниже, деньги в ФНБ заканчиваются, мы продаем меньше и денег нет. Что происходит? Ну, мы что-то продаем, да? То есть, и вот все недостающее вот эту штуку, его можно сделать, есть три решения, три решения, давайте проголосуем, какое решение нравится вам больше всего. Первое решение, напечатать еще больше денег, как сделала Америка, потому что она в принципе в дефиците бюджета существует очень давно. И в принципе сейчас есть теория о том, что пофиг, если есть дефицит, можно всегда просто печатать деньги. Значит, первое, напечатать, второе, изменить курс рублей... А? Ну, то есть, смотри, мы делаем выручку в валюте, а обязательства у нас в рублях. Что можно сделать? Можно сделать рубль по 200 не в 25 году, как на слайде, а можно сделать, например, в декабре 2020 Кому нравится такой вариант, просто изменить курс рубля. Так, и третий вариант, а, и третий вариант – это объявить дефолт. Вот у нас есть три варианта, что можно сделать. Соответственно, как бы последний вариант дефолт будет применяться уже после того, как напечатаны деньги выпущена целая куча долгов, долговых расписок, ФЗШК, чтобы, как это было в девяносто году, чтобы занять деньги с рынка у населения, потом начнут облагать налогами и депозиты, то есть дефолт будет в самый, самый последний момент, но по факту до дефолта, я думаю, мы увидим очень интересный курс рубля. Так, еще интересные вопросы, ребят, ребят, ребят. То есть смотрите, давайте так, я чтобы сейчас от темы нам сильно не уходить мы дальше пойдем по тому, что я хотел вам рассказать, и потом мы уже пойдем, потом я отвечу на эти вопросы. То есть, один ведет к 2 и 3. На самом деле, да, то есть, если ты говоришь о том, то что о, если доллар, рубль, будет, доллар будет по 150, по 200, то есть, по факту происходит следующее. То есть мы платим обязательства, цены растут, естественно, в первую очередь на то, что использует импортное сырье, импортное оборудование, что, хоть что-то, что связано с тем, что завязано на Запад. А у нас по факту, возможно, умеет производить еще ламповые телевизоры а, и, наверное, шить ватно-варлевые повязки. Поэтому тут ну, нужно понимать, что, конечно, Рубль низкий, очень выгоден, при, когда ты несешь расходы в рублях, а зарабатываешь в долларах. И кстати, вот эта вторая вещь, после номера домена 4498.ru, это там находятся все бонусы, если вы только сейчас к нам присоединились, всего себе запишите, а вторую вещь запишите антикризисную, то что если ты тратишь в рублях, и а зарабатываешь в долларах, то для тебя это решение. И поэтому мы сегодня как раз про эти штуки и поговорим с вами. Так, с накоплениями до миллиона. Сегодня несколько кейсов. Покажу, как вы можете их разместить. Ну, первое, как советуют Киосаки, если у вас есть миллион, вы не знаете, куда его вложить. Самое лучшее, что вы можете сделать, это никому об этом не рассказывать. Это как первое. Так бы, смотрите, значит, США напечатает 6 триллионов долларов. С рублем мы поняли, что, в принципе, акции рубля уже падают многие десятилетия и, скорее всего, будут дальше продолжать падать. Если все будет хорошо, то мы увидим тренд такой, как на графике, то есть, это примерно 24-25 год. Если все будет плохо и мы не сможем платить по обязательствам, а не сможем мы платить, если нефть будет дальше низкая, то есть, если границы будут закрыты, там, вирус мутирует и все будут сидеть дома, самолеты не летают, потребление нефти снизится. У нас просто денег нету, потому что 70% бюджета это, это нефть и газ, и это больше нефти. Мы просто, у нас нечем платить обязательства. Соответственно, в этом случае, конечно, мы увидим курс рубля гораздо раньше. Там и это не есть, а может быть еще и больше. Но опять же, мы сейчас не будем теоретизировать, мы будем говорить, что делать. Значит, с рублями понятно, стоит ли покупать баксы. То есть... Ну вот, э, прикольная история, закрыть границы, выкупить доллар, по 50 за доллар. На самом деле, смотрите, 31, 31, сейчас, в 1961 году вышел закон, э, который давал ответственность от трех лет до смертной казни э, за операции с валютой. То есть, операции с валютой были разрешены только государству. Отменили этот закон, когда? В 1994 году. Я тут покопал историю, в семнадцатый год был полный пипец. Отменили частную на землю, запретили продавать недвижимость, перестали платить дивиденды, вскрыли банковские ячейки, отобрали слитки расстреляли людей, это 27 год, ну то есть 17, через 10 лет, то есть потом с 22 по 26 все можно было, золото, все покупай, все классно, 27 год начали расстрел за то, что у тебя есть валюта или ты хранишь серебро, то есть прямо нашли 800 рублей серебра, расстреляли, и вот это идет завидная постоянность. поэтому тут как бы ну, не обольщайтесь, что, что если вы думаете, что чего-то не может быть, просто посмотрите в историю и именно конкретно, как, происход... как менялась экономика и что происходило. Да. То есть у меня на самом деле здесь вот уж простите меня за то, что я плаваю именно в э, мыслях, потому что их, э, блин, меня очень много чего беспокоит. Меня сегодня посетила такая штука, что о, а так ли действительно государству нужен малый и средний бизнес? Ну, подумайте. Просто вот э, мы говорим, надо спасать малый бизнес. Нахрена? Если 70% экономики это нефть. Ну, то есть, бам, и дороги прекрасно строили и заключенные. То есть, может быть, и вот эти госзакупки, вот эта вся прослойка, она и не нужна будет просто. Как вы считаете? Хорошо. Ладно, теперь давай хорошим. Смотрите, в долларах. Проблема доллара в том, что их очень много. Но при этом, когда американец получает доллары, он идет тратит их э, на фондовый рынок. Он покупает акции, облигации, он начинает гасить кредиты. Соответственно, США напечатает еще 6 триллионов долларов. 6 триллионов. То есть, скажешь, ну 6 триллионов и не какая-то небольшая сумма. Это 25% от всего, от всей экономики США. То есть, у нее ВВП 27, 29, вру, 29. То есть, смотри, экономика США падает на 29%, что делает Америка? Она печатает 29% денег. То есть, они уже заранее знают, насколько она упадет, и там прогнозы примерно, по-моему, такие есть. То есть, Россия так напечатать не может, потому что, ну, по факту, все, что мы покупаем за свои рубли, которые мы напечатаем, оно сразу на эту сумму подорожает. То есть, мы себя таким образом не спасем. То есть, эта сумма, это 3,5 года российской, всей российской экономики. Газпром, Роснефть, Сургут, Нефть газы, все, все, что есть, нужно работать 3,5 года, чтобы эти деньги заработать. То есть, пойми, ты деньги зарабатываешь, кто-то их печатает. Поэтому здесь для чего этот слайд делал? А, ну, кстати, да, это, короче, 6 компаний Apple. То есть Стив Джобс в гараже сидел, создавал, там, придумал свои устройства. А, оказывается, можно было просто напечатать. То есть это нужно понимать, что ты живешь в конструкции, которую ты не можешь. То есть, ну, ты можешь. Смотри, так, переходим к хорошей части нашего прямого эфира. Как это? Ты живешь конструкцию, на которой ты можешь либо страдать от того, что ты там вот это все знаешь, но ничего изменить не можешь, либо ты должен понимать, как на это повлиять. Давай теперь подумаем. Первое, что будет расти в кризис, что будет расти в кризис, и этот слайд у меня находится. Что-то не все тут переп... так удобно ввести прямые эфиры, если вы пробовали прямо это. А, вот она. Смотрите. По, по, по, по какие рынки будут, давайте так, смотрите, что делать конкретно вам, что буду делать я, первое, задайте себе вопрос, 40, смотри, первое, 4498.ru, это более подробно про все вот эти темы, связанные с стратегиями, которые сегодня будем разбирать, второе, то, что если ты тратишь в рублях, зарабатываешь в долларах, это очень важный принцип, то есть тебе надо понять, а что можно делать, чтобы зарабатывать в долларах, сейчас я про это расскажу. Так, я сейчас смотрю, у меня тут немножко, нет, вам должно быть все видно, нормально. То есть, первое, какие рынки будут расти в кризис? Прямо себе запишите, я вам несколько скажу, вы можете также написать, какие вы видите. Первое, это онлайн-торговля, то есть, понимаем, все сидят дома, все учатся потреблению онлайн, и здесь, ну, я вам пример приведу из, у меня у дочки день рождения был 1 апреля, поздравляем Барвару. Вария, если ты нас смотришь, Соответственно, мы хотели ехать в Диснейленд французский, то есть мы жили в Таиланде, потом у нас должен был быть перелет во Францию, и 1 числа мы должны были быть в Диснейленде, но, как видите, планы у многих поменялись, да. Соответственно, а, мы хотели заказать торт, соответственно наше любимое кондитерское суфле, заходим на сайт, сайта нет, нашли справочники ГИС, позвонили, он говорит, у нас совещание, мы решаем работать или не работать, Реально, человек идет на работу, ему поступает заказ, он говорит: ну, мы сейчас будем совещаться, делать нам что-то или уйти э, на каникулы. Тут же висит контекстная реклама компании, у которой есть сайт, мы впервые видим вообще. Мы им звоним, говорят, ребят, первого числа мы не успеем доставить у нас заказы на две недели вперед. Понимаете, что происходит? Это как раз о том, что кто-то может очень быстро перестроиться. Вот здесь я вам просто скажу: каждый из нас может запустить на коленке онлайн доставку. Это может быть Инстаграм плюс Ватсап. Самая быстрая и моя любимая связка, потому что вот ребята, если вы в бизнесе, просто блин себе запишите. У меня семинар не про бизнес, но я с 2007 года спасаю бизнес от, блять, как сказать, от кого я спасаю бизнес. Вот здесь опять мы сейчас, короче, короче, мы у штурвала проводим бизнес и сквозь все кризисы, короче, и мы видели многое. У нас была оконная компания и я ушел в онлайн для того, чтобы расширить рынок. Вот если вы сейчас, у вас стал бизнес, подумайте, что у вас есть инстаграм и у вас есть WhatsApp. Это одна из самых идеальных связок, потому что как только из инстаграма человек нажимает кнопку WhatsApp, вы сразу ему можете позвонить. Это самый короткий лендинг, который я когда-либо видел в жизни. Если вы сможете интегрироваться сама CRM, то есть это будет вам стоить 10 тысяч рублей, то вы еще автоматически на сообщение сможете отвечать. Я сейчас не говорю там про чат-ботов, про то, что вам неделями, надо учиться, вы это можете сделать за 4 часа сидя дома начать свои продажи, все, это что касается первого онлайн торговли, то есть вам не нужно сейчас идти на тренинг по онлайн торговле и учиться этому, блин, если у вас есть что-то, что встало, вы просто можете изменить канал доставки и все, вы поймите, в регионе, в городе в полмиллиона населения в Липецке всего один магазин доставляет продукты, вы представьте, один, ни Ашаны, ни Акеи, все встало один магазин доставляет продукт о чем мы говорим Заработал и яндекс еда вчера такси отправляют другу посылку вижу яндекс еда заработал там всего 4 компании а остальные несколько сотен ресторанов они что они в очереди в алком арете стоят или что поэтому вопрос мы начнем работать когда это все закончится ребят когда это все закончится возможно вы уже не начнете работать просто вы поймите все я высказал и да. Онлайн профессии, то же самое, если ты хорошо, ну, то есть, если ты понимаешь э, то, что все переходит в онлайн, то онлайну нужно несколько вещей. Вот я сейчас вам на пальцах 10 лет обучения онлайн бизнесу. Первое, онлайн бизнесу нужен трафик. Трафик, это может быть YouTube, Facebook, Яндекс, Google, сайтов и так далее. То есть, ему нужны лиды, а второе, ему нужно что-то, через что он может продавать, некая витрина. Идеальная витрина сейчас это инстаграм плюс тап -линк. один из вариантов. Можете просто все записывать, я сейчас не про, про инвестиции, правильно с вами? А, что, что, что еще? А, все в принципе, то есть и этого уже достаточно. И чат-боты, вот если вы что-то из этого будете использовать, вы можете там, можете использовать контакт плюс чат-бот, например, там какую нибудь либо инстаграм плюс ватсап. То есть все эти связки работают просто идеально. Так, что еще? Будет расти госзакупки. Давайте, кстати, напишите, какие еще рынки будут расти, как вы видите, потому что у нас было такое задание, у нас есть тренинг «Твой инвестиционный портфель», мы его в декабре проводили, если вам будет актуально прямо по портфелю, можете мне в директ написать, девчонки скинут ссылочку, может быть там за небольшие деньги, а вполне просто пройти его и научиться. То есть у нас было одно из заданий, какие рынки будут расти: онлайн торговля, онлайн профессии, госзакупки. Мы понимаем, то что государство будет давать деньги через банки и через то, что она будет делать некий госзаказ. Мы это должны понимать. Цифровые события совершенно верно, но как бы этот рынок и так растет уже много лет подряд. То есть он удваивается много лет подряд. Вопрос просто в том, что сейчас он, скорее всего, будет расти еще быстрее. Потому что количество эфиров, которые я вижу в инстаграме по вечерам, это просто полный пипец. Ну, то есть, прямо у меня, как бы, сторис перестали, перестал смотреть сторис, потому что все занято эфирами. То есть, ну, как бы, через полгода, когда откроются двери, из домов выйдет куча обросших, бородатых, очень образованных людей, знающих несколько языков, владеющих несколькими онлайн-профессиями, инвестирующих в интернете, имеющие свои киоски посмотрит, скажет, нахрен я вышел и обратно уйдут, короче, да. Бизнесы на экспорт. Это вот как раз про то, чем занимается наше российское государство. То есть здесь понимаем, то, что государство продает нефть, и оно зарабатывает в долларах и тратит в рублях. То есть первое, самое простое, если вы самый маленький, самое простое, что вы можете сделать, это продать свои мозги и свои компетенции туда. То есть вы можете зарабатывать в долларах, а тратить в рублях. Эта штука мне помогла очень сильно в 98 году. То есть у меня была конная компания, мы сделали первое, мы начали выкупать рекламу. То есть тогда не было интернета так такого сильно развито, поэтому мы просто взяли 12 метров сотового поликарбоната, разрезали на куски 40 на 50 сантиметров, напечатали, наклеили окна и сели знаете куда? И поехали в область. Потому что область это скотина, это пенсии, ну то есть люди там и так не так много зарабатывали. И в принципе, ну то есть кризис не сильно чувствовали, города реально хапнули, в городах заказы упали. Мы нашли рынок, в котором все нормально. И каждый день, там, буквально с утра и до вечера, у меня жена была беременная, мы ездили на тачке, короче, мы, раскол... мы колотили эти щиты прямо на столбах, бесплатная реклама, и это нормально, на самом деле, очень сильно сработало. То есть, здесь а, тоже надо понимать, почему а, я сказал, а, про бизнесы, да? то есть, надо увеличивать трафик, это, кстати, антикризисная стратегия, очень хорошая. То есть, можно, кстати, и бесплатно, в том числе, видео, YouTube, Instagram, все это будет работать. Бизнес на экспорт, мозги, то есть вы можете продавать свои компетенции не в России, а на запад, соответственно фриланс, нефть и газ. Причем внимание, если нефть может сокращаться, вот здесь очень интересная история по поводу того, а как, акции каких российских компаний можно будет прикупить на дне, которые сильно упали. То есть смотрите, если потребление нефти может сокращаться из-за того, что все закрыто, то осень наступит по-любому. Мы понимаем, да, что сентябрь будет, да, и скорее всего, сентябрем придет Холод. А когда придет холод, нужно будет газ. Соответственно, газ у нас кто поставляет? Газовые компании, которые могли подешеветь. Ну, это вам просто как для, а, повод для размышления. Четвертый рынок, который будет расти, это имущество на торгах по банкротству, долговой рынок. Долгов будет больше, банкротств будет больше, несмотря на то, что сейчас запретили, да. Как бы умирать нельзя, сказали, ну, закон такой вышел, поэтому, ребят, 30 дней сидите, зарплату платите, но не умирайте. Потому что, что? Потому что незаконно. Так, а, а, вот еще одна интересная штука, вот есть 4498, это домен, там мы собрали 29 идей, что можно давать в аренду для того, чтобы получать доход. Я это специально выделил, опять же, я понимаю, что не у всех есть крупный бизнес, но а, средства производства нужны будут всегда. То есть, у вас есть трактор, экскаватор, какие-то строительные инструменты, то есть, что-то, что можно давать в аренду, будет удовлетворение самых простых потребностей. А, вот смотрите, спасибо, что напомнили. Значит, постоянные потребности, здесь надо понимать, что еда, жилье, дешевое развлечение никуда не деваются, поэтому мы переходим к активам, наконец-то, да, то есть это вступление долгое, вы уж извините, то ну, хотелось прям поговорить. Постоянные потребности никуда не денутся, поэтому сейчас Альфа-Банк запускает фонд э, на пятерочки, то есть будет строить помещение, там типа сдавать пятерочку в аренду, то есть продукты будут нужны всегда, да, вопрос там какая сеть будет выживать, но скорее всего эти же сети и останутся, потому что, ну, как бы им не дадут там сильно умереть им прикажут жить, потому что это, градообразу... это, как это системообразующие предприятия, да, или как это называется. Соответственно, люди будут кушать, людям надо будет где-то жить. Любой кризис люди будут ехать в крупные города. То есть, в первую очередь, страдают регионы, все освобождается люди переезжают, соответственно, длительная аренда работает очень хорошо. И мы сейчас видим. А, а тех активов, которые сдавались по сутку, очень сильная просадка, просто невероятная. Соответственно, многие даже будут отдавать помещения, не будут их сохранять, потому что они уйдут ниже точки безубыточности отелей. То есть, все это реально построено на кредитные деньги, и ну, это просто как бы вопрос... Очень просто вопрос сейчас выживания бизнеса. Что касается длительной аренды, у меня сейчас есть доходный дом, сейчас мы запускаем доходные апартаменты. Вот буквально в марте мы закрыли большой пул по апартаментам. У меня есть ребята, которые могут пом помочь вам с подбором такой недвижки. Длительная аренда в эконом-сегменте. У меня с 2014 года объект запущен. И сейчас у него фул заселение. Да? То есть, единственное, что сейчас изменилось, это то, что перестали поступать новые звонки. Все сидят дома. Вопрос, то есть, вот этого периода пока кризис, но при этом не все, не все съезжают. Понятно, что кто-то там парикмахер, там еще кто-то. То есть, могут просто остаться без работы и, соответственно, ну, будут вынуждены вернуться в свой город. Но когда границы откроют, когда начнется перемещение, то о, все вернется. Поэтому здесь как бы длительная аренда выглядит более защищенный. Хорошо, давай переходим непосредственно, вот еще у меня классный слайдик, вот если вы видите свой город, напишите плюсики здесь. Так, банкротство запретили на время, это чтобы компании не закрывались или людей не увольняли, а за это время набегут кредиты для выплаты зарплат. Ну да, все отсрочили, то есть кредитные каникулы, по налоговые каникулы, то есть налоги не отменили, а их просто передвинули туда. Аренду тоже, то есть тебе тоже передвинули, все передвинули и там, знаешь как, там короче не то, что типа «Запретили тебе подавать на банкротство, а кредиторам банкротить компании». Да, то есть, типа такое, ну, как бы здесь, так, никто кредиты не дает пока, да, а когда их давали вообще, в принципе, малому бизнесу. То есть, о, ты захочешься в зоне максимального риска, о чем мы говорим вообще. Ну, я могу, короче, помочь с привлечением инвестиций, если ты про это, да. Так, сейчас отток людей из Москвы, те, кто из провинции, самый уязвимый контингент, коих уволили. Ну, на самом деле, я очень сильно сомневаюсь, что в России, в провинции сильно больше работы стало. Так, смотрите, вот это дворцы пенсионного фонда. Это, кстати, к слову сказать, то, что дефицит пенсионного фонда достаточно большой. Он растет, хотя в прогнозах на 2021 год у нас будет профицит. Но здесь, скорее всего, наверное, благодаря коронавирусу и так далее, но я в эту тему не хочу даже прямо вот рассуждать. Смотрите, 6 правил. Давай к следующему вопросу. 6 правил, которые... О, нашли свою Казань, стоит в центре города ПФР. Да-да-да процентов от аренды предлагают арендатор. Вы бы выгнали, я бы сделал рассрочку. То есть я бы сделал так же, как и как, бы, как и делает э, государство. То есть мы говорим, окей, я могу сделать сейчас, но мы этот платеж распишем. То есть мы с вами подписываем прям бумагу, где вы мне этот платеж потом возмещаете. Потому что у меня... То есть вы просто долговые обязательства также переносите туда. Потому что ну, вопрос в том, что если это в долгую аренду, сейчас ну, просто никто не перемещается, никто не арендует. То есть смысл переезжать вообще нет никакого. Значит, записываем, ребята, я вижу ваши вопросы. Давай, чтобы нам успеть поговорить про конкретные активы, которые я сейчас покупаю, потому что у меня в портфеле их много разных. Соответственно, если у нас есть продвинутая аудитория, мы можем даже вот более глубоко укопнуть, например, там в какие лучше, да, но сейчас вот хотя бы базовый материал, на котором, кстати говоря, вот просто потренируемся. Значит, первое правило, которое который важно знать я его по-моему в какой-то момент какой-то из кризисов по-моему в пятнадцатом году не учел соответственно приходилось продавать то что нужно было первое это создать подушку безопасности то есть, у тебя есть деньги которые тебе будут поддерживать тебя будут поддерживать пока в стране происходят непонятные события и тебе не нужно будет продавать свои активы. Смотри, если ты все бабло залил в активы, у тебя нет подушки безопасности, ты будешь их продавать на дне в самый неподходящий момент. Закупился ты криптой по 10 тысяч рублей, хочешь, чтобы она выросла до 20 тысяч долларов, по 10 тысяч долларов, но не продавай ты ее по 5. Но если у тебя нет вот этой подушки, скорее всего, тебе придется это делать. А когда тебе придется это делать, еще до тебя это несколько ребят сделали, она уже не по 5, а по 2. И ты такой продал по 2, блин, там купил продуктов, и она по 10 нам через месяц стала. Вот как раз, чтобы таких событий избегать, потому что они самые неприятные, нужна вот эта подушка безопасности. Поэтому здесь мой выбор это рубли и доллары. То есть, причем доллары я все-таки подкапливаю на долгосрок, потому что краткосрочно может быть и 75 и отскок мертвой кошки может быть еще ниже, но долгосрочно мы понимаем, что есть ФНБ, есть нефть, есть сокращение спроса и, блин, тут, ну как бы, экономически что-то сложно сделать, кроме коррекции курса рубля, это самый такой очевидный, простой вариант, но не сможешь ты летать в Таиланд, потому что твои билеты на четверых не 150, а 300 тысяч станут, ну блин, Крым зато наш там и так далее, как они там будут говорить по телефону, не по телефону, под по телевизору, я уже путаю, не смотрю. Вот, ладно, опять про политику, давай про хорошее, то есть, давай буду возвращаться. А, создали подушку безопасности, покупай активы под денежный поток. У меня в профиле, вы можете перейти, записать, в конце дам еще раз ссылку, будет, есть пост, что дает, какие активы дают 100 тысяч рублей в месяц. то есть что нужно купить, чтобы это, получать 100 тысяч рублей в месяц. Сколько надо купить доходных сайтов, сколько надо выдать займы под залог недвижимости, сколько нужно доходных домов – один, да, всего один. Сколько нужно апартаментов – два, да, и так далее. То есть просто, чтобы нам сейчас… я вам эти стратегии все покажу, потом просто сможете вот этот пост найти у меня в ленте и почитать, тоже себе отметьте и запишите. Покупать только ликвидные активы, которые можно быстро продать. Вот это очень важная штука, потому что когда а, наступает кризис, э, кризис это дефицит ликвидности. То есть продать что-то, э, что не сдается в аренду очень большое и дорогое, это можно. Сразу говорю, то есть это не то, что это прямо до нуля падает. То есть, когда спрос начинает сильно падать, вам вот стратегия и в инвестировании и в бизнес. Увеличиваете расходы на рекламу. То есть. Вы сможете покупать больше лидов, потому что, что делает малый бизнес, сокращает расходы, и один из расходов, который многие сокращают, хотя сейчас стало больше умных людей, которые стали покупать, но все еще реклама дешевеет, когда наступают такие события, поэтому я это вижу там на тех же доходных сайтах, то что у меня а, кликов стало больше, то есть людей стало переходить по рекламе больше, а стоимость рекламы снизилась процентов на 20-30, на то есть у меня пол сайтов, его посещает полмиллиона человек в месяц, и каждый из них там приносит по 20 копеек в среднем, да? то есть это вот конкретно тот не клиентский сайт, а те сайты, которыми мы сейчас владеем. Я в конце тоже про эту историю расскажу. Поэтому покупай ликвидные активы, которые можно быстро продать, то есть доходная недвижимость это квартиры маленькие, небольшие в эконом-сегменте, то есть когда люди захотят, например, спасти свои деньги от инфляции, они купят то, до чего они дотянутся и соответственно там, где можно жить, например, недалеко от работы. Следующий принцип. Покупай активы только ниже рынка. Вот это, блин, ребят, настолько неочевидная вещь, то что я сам иногда вляпываюсь в эту историю. Ты смотришь на сделку, вот сидишь ее вертишь, и так математика не сходится, и так. Ты говоришь, а что если я буду сдавать в посудку? А что если я буду сдавать еще там поминутно там или еще как-то, а, а что если я там вот кредитное плечо, когда математика не сходится на самых простых стратегиях, просто самый простой ответ, ты слишком дорого покупаешь и твоя задача научиться покупать ниже рынка, опять же делаю вам отсылку, есть пост, ведь способов купить ниже рынка. У меня это сразу, вот если там даже туда не пойдете, хотя рекомендую посмотреть, потому что там их там больше. Первый способ, ну, построить, очевидно, да, хотя это тоже сейчас большой вопрос. Потому что многие приходят ко второму, покупают с торгов по банкротству, покупают у муниципалитетов, особенно в регионах, это нормальная история. Берешь в аренду, потом через два года выкупаешь. То есть есть есть закон ФЗ 151 или 7, короче, вот кто знает, напишите. У меня, ну, короче... Там смысл в том, что сначала берешь у города в аренду, потом по 3% в рассрочку там 5-7 лет ты это все выкупаешь. Соответственно, тоже дешево. Мне больше всего нравятся торги банкротов и мне больше всего нравятся оптовые стратегии. То, что мы сейчас сделали с пулом апартаментов, мы купили сильно ниже рынка, просто потому что мы взяли оптом. Сейчас, раскрою вам немножко карты, мы сейчас готовим пул по доходным сайтам, которые тоже будем брать ниже рынка с небольшой группой инвесторов. Зачем я вам это прямо сейчас рассказываю? Я же даже вам про доходный сайт еще не рассказал. Окей, ладно. Короче, я про то, что нужно покупать ниже рынка всегда. Вот это прямо вот татуировочку себе здесь сделать, как вот 50 татуировок по инвестированию. Покупайте активы, которые могут срасти в цене из-за инфляции. Вот здесь приведу вам два примера. Это две стратегии, которые... Которые, которые, которые, а которые есть у меня в портфеле. Первая стратегия. Я беру доходные апартаменты, сдаю их там, допустим, не допустим, а по 47 тысяч рублей в месяц в 5 минутах от метро и стоят они у меня под запуск там 4 миллиона рублей. Сегодня я вам покажу эту стратегию. То есть там цифры очень вкусные по доходности, там порядка 30% годовых. И если деньги начинают очень-очень сильно дешеветь, да, там рубль растет. Недвижка, Но если рубль это товар, который меняет на другие товары, мы понимаем, что все может быть не так быстро, но все будет расти. Особенно эконом-сегмент. Он первый почувствует, да, подорожает гречка, масло там и квартиры в эконом-сегменте. да, Потому что застройщики новых построить дешево не смогут. Очень логично. Поднимут цены. Потом в следующем, то есть к первой продадут те, кому нужно было быстро продать активы, чтобы купить продукты. Там рассчитаться с долгами, которые они не смогли. Но потом все, что остается, кто... Смотрите, когда у тебя есть актив, который дает денежный поток, самая главная фишка, ты можешь его не продавать, потому что он тебе дает деньги ежемесячно. То есть, у тебя уходит вот эта срочность при продаже, и это самое-самое а, интересное. Поэтому, когда мы берем активы, которые могут расти в цене, это в первую очередь недвижка. О, это... Хорошо, я вам приведу второй пример. У меня есть займ под залог недвижимости. То есть, те, те же примерно цифры доходности... То есть, но ну, я даю займ человеку, то есть, я ему даю деньги, и мой актив является деньги, а он мне дает залог недвижимости. Чем отличаются две стратегии? Первая, в моем случае недвижка, если растет, это мой профит. В его случае, если квартира растет, это его профит. То есть, мой профит, он мне платит, допустим, 26% годовых под залог недвижимости, но если инфляция 15, то это съедает мою маржу. Если я взял недвижку, инфляция 15, квартира настолько выросла, в принципе мне хорошо». Поэтому ну, минусит, кварти... минусит актив надо понимать за счет чего. Если за счет ипотеки надо, я вот тоже на самом деле рекомендую вам посчитать, потому что смотрите, есть три вещи, которые дают вам доходность. Первая вещь это денежный поток от актива. Второе это изменение его стоимости вверх-вниз. Да? И третье это выплата тела по ипотеке. Если вы взяли ипотеку, вы должны посчитать еще вот эту цифру. Я вам на примере сейчас покажу. Поэтому ну вот давайте более детальные вопросы, когда к активам сейчас перейду. Я уже, кстати, перехожу. И первый актив, который я вам сегодня покажу, который можно купить за 5000 рублей. Хотите, разберем первый актив, который можно купить за 5000 рублей? Напишите в чате «хочу». Как это там работает, сейчас посмотрим. Торги банкротства. У меня в ленте есть несколько постов прямо про ну, совместное инвестирование, ребят. Можно посмотреть тоже. Так, так, так, так. Находим. Отлично. Во! Вот он. 275% годовых это инвестор, который показывал это. По-моему, в прошлом году, в декабре, в позапрошлом, на встрече, но схема работает. Это металлический гараж, стоил он 100 тысяч рублей, своих денег он вложил 9 рублей, 8 950. Вот это вы видите на экране, то есть он погасил долг в ГСК, вступление в ГСК, годовой взнос и все. Он взял просто потреб кредит на 100 тысяч рублей. Кстати, особо продвинутые там могут и карточку взять с трехмесячным э, периодом беспроцентным, но я бы все-таки на потреб рассматривал. То есть эта стратегия, она работает, ну вот просто работает и все, да. Вы можете там, ну особенно это Подмосковье, Москва, здесь надо понимать то, что если вы в регионе, мы эту штуку тоже рассматривали и в регионе активы такие можно покупать дешево, потому что понятно, что многие, многие просто тупо нарушили первое правило, у них нет подушки безопасности, они будут продавать то, и они будут продавать самое ликвидное, потому что именно это они смогут продать. Потому что продавать они не умеют, поэтому они продадут свои гаражи, которые стоили миллион рублей, они могут продать его там за 200 тысяч. Хорошо. Значит, смотрите цифры, я сейчас не буду с вами спорить, там, кто скажет, это все фигня, это не работает. У меня вот 4498.ru, там есть конкретно этот кейс, мы писали интервью с инвестором, который подробно рассказал, как он это запускал и конкретные цифры здесь на экране. То есть, и здесь смотрите, здесь два лагеря, верю, не верю, не верю, могу ничего не делать, окей, нормально. Опять и, и все, и сижу, жду, пока это все закончится. Но мы это в начале с вами прошли. То есть смысл следующий, за 5000 рублей он сдал этот гараж в аренду, 2300 он платит по потреб кредиту. Соответственно, 2000 рублей у него осталось в плюсе. То есть 5000 рублей он вложил для того, чтобы создать денежный поток 2000 рублей. Если кто-то думает, что это слишком мало, у меня на канале на ютубе, а YouTube канал в профиле, есть две стратегии, два видео, посвященные морским контейнерам. Можете посмотреть. Стратегия точно такая же, только вместо гаража ставится морской контейнер и сдается это под склад. Потому что, ну, на мой взгляд, опять же, у меня у самого этой стратегии нет. То есть гараж для меня мелковатая история. Соответственно, ну, если рассматривать складские площади, нужно понимать, то что когда ты переезжаешь из большой квартиры, когда ты закрываешь свой офис, тебя а там куча мебели, что будет происходить? Тебе нужно будет дешевое эконом-хранение. И что ты сделаешь? Ты скорее всего снимешь себе какой-нибудь гараж, для того чтобы туда это все сложить а когда это туда переедет когда ты это разберешь оттуда скорее всего очень не скоро а возможно больше и никогда смотрите ну на самом деле такие объекты не находят на авито то есть это тоже можно искать но по факту ты садишься в тачку едешь в поле как и с участками так и с землей я дом построил на участке который я просто нашел в поле ну в поле как это в поле да сейчас вам покажу как это работает Поле. Вот у меня город там, короче, вот видите, вот он, Москва-Сити местная, короче. Вот, то есть мы увидели просто на фундаменте а, надпись «Продаю». Пошли, купили, сторговались, кстати, это тоже одна из стратегий, это переговоры и покупка ниже рынка. Все так с гаражом понятно поехали дальше давай поинтереснее что-нибудь разберем следующая история которую хочу тебе показать это доходные апартаменты. тоже вот есть интервью на экране у нас мы недавно закрыли пул в этой локации то есть там по моему одни апартаменты есть под брони все то есть вот как бы суть в следующем апартаменты 5 минут от метро цена 3 миллиона рублей ремонт 600 тысяч рублей цена перепродажи 6 800 4 800 4800 причем недавно была сделка за 4900 то есть продали недвижку 4900 по факту это больше 30 процентов на перепродаже. и первое что мы делаем в голове когда у нас есть смотрите ребят показываю э, стратегию то есть пошли конкретно вот те шесть правил как применять на практике актив апартаменты стратегия перепродажа купили ниже рынка сильно ниже рынка за счет опта Купили, добавили ремонт, продали по рынку и уже сделали 30 годовых. Понимаете, в чем прикол? И когда у тебя есть ликвидный актив, у тебя появляется магия, которая называется «повтори». Это тоже можно себе записать. Если прямо сейчас у тебя есть успешный опыт в стратегиях, в инвестировании, Многие такие, о, окей, классно получилось, пойду что-нибудь новенькое поищу. Вот у кого так было, что вот хочется какую-нибудь новую стратегию, а старая почему-то не повторяет. У меня такие штуки бывали, и здесь надо понять, о, слушай, а что это я не беру вторую ипотеку, или третью на это, или четвертую. То есть я реально прямо вот, да, Ирина Мирошниченко, только Анна ее зовут, Анна Мирошниченко, да, есть видео, и она, кстати... Нас в команде занимается подбором таких объектов, то есть она может либо запустить вам под ключ, либо вы можете просто купить консультацию, подбор там, пяти объектов с расчетом в разных локациях и это все будет по наличию вам, то есть вы просто поедете и как бы купите это дело в ипотеку да, ипотека есть еще, это впрямую вы поймите, то что здесь мы даже кредитное плечо не использовали, то есть когда ты просто там первоначальным взносом эту стратегию реализуешь, то есть если делать то же самое с первоначальным взносом, просто, то доходность будет уже совершенно другая. Так, поехали дальше. Не знаю, насколько вам видно вот эту табличку, потому что я вот, ну, если присмотреться, то видно, но мне приходится поближе подвигаться. Так, если то же самое сдаем в аренду, то есть мы... Уже понимаем, что 30% мы заработали на том, что мы это все запустили. Вторая стратегия то, что мы сдаем эту аренду. Цена аренды 47 тысяч рублей. Это не посудка. Это долгая, это длительная аренда. Коммуналку платят жильцы. Это реально по факту эта же квартира сдавалась за 47 тысяч рублей. Полторы тысячи это у нас налог на недвижимость, потому что это апартаменты, да, и хейтеры апартаментов. Вот, пожалуйста, вам вот эти расходы. А, у меня есть, короче, в ленте, если про апарты интересно, ну, во-первых, есть услуга, да, такая, во-вторых, в ленте есть 14 причин, почему я купил апартаменты, то есть там есть целый пост, он там 70% позитива, 30% хейта. Вот если у вас прямо вот, если вдруг кипит, можно там, короче, похейтить, у нас э, э, есть кому, короче, вам отвечать, поэтому не переживайте налог то есть итого прибыль 42 что у нас здесь получается личный капитал миллион рублей а если в ипотеку все то есть если это взять в ипотеку то есть сейчас чтобы давайте так вернемся к логической цепочке. первое у нас были личные деньги мы короче запустили 3 миллиона потратили 600 тысяч рублей ремонт за 4800 продали вышли это первый вариант второй вариант мы сделали то же самое блин не знаю можно говорить не... оформили на доверенное лицо которого мы скорее всего не знаем официально да соответственно потом себя же купили в ипотеку то есть вытащили эти деньги обратно и сдали в недвижимость в аренду соответственно получаем уже опять 30 годовых почему потому что личный капитал составит всего миллион рублей то есть все что мы взяли мы взяли в ипотеку то есть три миллиона рублей квартира стоит 600 тысяч ремонт за 3600 мы взяли допустим в ипотеку 10 заплатили даже меньше получили Почему? а 15 да, 15 ну окей ладно условно миллион миллион соответственно тело кредита и у нас получается получается получается а получается 30 процентов годовых кому непонятно напишите пожалуйста мне непонятно, нифига непонятно так кто вообще сейчас понял идею то есть смотрите мы можем купить квартиру ниже рынка, отремонтировать, продать, сделать 30% годовых на этом. Мы можем оставить ее себе, соответственно, либо выкупить у кого-то ее в ипотеку, опять же, с этим всем профитом. А Второе, мы можем ее заложить там. То есть, первый взнос будет 30%. Соответственно, и сдавать, и от сдачи, то есть, квартира будет приносить денежный поток, часть этого денежного потока гасит ипотеку, в том числе и тело вашего кредита, и ваша доходность за 10 лет ипотеки составит еще 30% годовых. То есть вы можете один раз купил, продал, сделать 30% и пойти делать следующий объект. Но вы не за год ее продадите, а за 3 месяца. Либо вы можете сказать спокойно, я просто буду набирать себе объекты в ипотеку такие. И соответственно вы запустили один, второй, третий, четвертый проект. Через 10 лет активы себя выкупили, вы получаете чистый денежный поток. Ну и на самом деле вот. Это примерно так и работает. И мне кажется, то, что ликвидные апартаменты это сейчас одна из самых интересных стратегий. Ну, учитывая то, что сейчас, э, я думаю, что сейчас это правда приостановится, но потом, когда э, все вернется, все, ну, сейчас посудку точно топить не будут, потому что там вот закон Хованский запретил хостелы, да. Сейчас э, на муниципальной аренде там, вот, это, вот эти объекты нельзя использовать под хостелы, да, Это прямо везде в конкурсах прописано, что ты не можешь сдавать их в посудку как хостел, да, условно. Я думаю, что когда вопрос, когда все выйдут и посудка опять заработает, все-таки ее обратно начнут жопить. Потому что, ну вот в декабре в Совет Федерации поступил закон, который э, вообще запрещает посудочную аренду в жилых помещениях. Ну то есть от слова вообще, субаренда и так далее. То есть есть лобби, которые для себя там отельные бизнесы, которые для себя эту историю все толкают и я думаю, что они вернутся к этой истории пока этот закон приостановили. Но Апартаменты изначально не являются жилыми, да, а у них больше налог, полторы тысячи в месяц. Но когда в, ты посмотри, когда у тебя нет альтернативного варианта, что происходит? То есть всю посудку в жилых запретили, у тебя остались апартаменты рядом с метро. Что происходит с твоей ценой аренды? Естественно, она растет. Соответственно. А, ну, это надо делать, короче, ребята, вот, кто это делает. Кому была полезна стратегия, ставьте палец вверх, офигенно, огонь. Это, а, здесь сердечки вот есть, вот это мне нравится, когда кто-то нажимает сердечки, я вот прямо вижу, короче, целая куча сердечек сбоку. Я, правда, не знаю, где их нажимать, у меня их не видно, но в целом... А, вот вопросы нашел, слушайте, я сейчас разберусь. Так, под, пожалуйста, отключите комментарии. 53 минуты назад. Во, я увидел, что у вас есть ваши вопросы. Я их могу даже вот так на экран выводить. Представляете? Окей, okay, отлично. Слушайте, ребят, все. Я разобрался. Короче, вы можете задавать вопросы. Супер. Отлично. Так, ладно. Все. Комментарии оставляем. Поехали дальше. Следующая стратегия. Так, так, так. Доходный дом. Вот это бомба. Вот мой доходный дом. Короче. Это еще один из способов, вот я рассказывал, что для того чтобы купить актив ниже рынка, то есть это одна из задач это купить оптом. Вот одна из оптовых стратегий, мы ее в 2014 году запустили в этом доме 25 квартир студий, то есть плюсы в том, что в одном месте у тебя есть 25 квартир, которые ты сдаешь в аренду и мы делаем эти стратегии с 2014 года, реально для того чтобы запустить эту стратегию, я жил в Азии, я вернулся сдал эту виллу обратно и переехал в Москву для того, чтобы заниматься вот таким инвестированием. Потому что когда я увидел, что ты можешь взять доходный дом в ипотеку практически без своих вложений, у нас были ребята безумные, которые вообще без денег это запускали. Ну то есть некие Гарри Поттеры, которые брали просто все деньги в банке, там потребы, еще как-то, и запускали эти проекты, и получали плюс. Причем у нас а, курс по доходным домам ведет товарищ... Который запустил доходный дом без своих денег, у него 100 тысяч рублей в месяц он приносит. И ребята, внимание, у него еще трехкомнатная квартира в этом доме своя, вы представляете? То есть я в их понимании просто лошок, который сдает 25 квартир в аренду. Понимаете, это просто как бы... И когда ты видишь сотни таких кейсов и с другой стороны видишь, что люди говорят, это не работает, а у нас с 2014 года работает и есть вот просто работает, да... То, ну, понимаешь что всегда ты, каждый выбирает свой сон, сон сам поэтому вы тоже можете Хорошо, ладно, вот доходный дом, вот так он выглядит, вот такие маленькие квартирки-студии, то есть вот эта вот квартира, по-моему, слева вообще 14 квадратных метров, она на одного человека, Укра... он, реально, у меня жена просто, она в инвесторском ремонте просто вот бог. То есть я просто что, я инвестор-лох, то есть я даю деньги, короче, масштабно там делаю кредиты, там финансы хорошо считаю, но вот чтобы вот это все украсть, у меня есть мой по жизни партнер с которым мы вместе с 98 -го года это уже 22 года короче у нас двое детей и в общем она мне всегда помогает тут на самом деле очень важно чтобы у тебя был человек который разделяет а, с тобой то, что ты делаешь. Вот э, как раз на слайде посередине мы видим крышу. То есть, это то, что мы хотели сделать много лет, но сделали только в прошлом году. То есть, мы сделали очень прикольный наезд. То есть, соответственно, перестала попадать вода в э, студии, которые в цоколе находятся. Соответственно, ну, то есть, прикольно. Вот такой доходный дом. Так, теперь смотрите, как по цифрам. Давайте так, чтобы нам не сильно вас затягивать. Там было 5 или 6 слайдов о плюсах доходного дома. О том, что первое. Пассивный доход больше 100 тысяч с одной сделки. То есть просто делаешь доходный дом с кредитным плечом, можно инвестировать миллион рублей, там и сделать 100 тысяч рублей, просто вот прибыли пассивного дохода. Через 15 лет дом будет твой, у тебя будет там 200-300 тысяч денежный поток. Минусы? Ликвидно. То есть продать доходный дом очень сложно, потому что вся загородка продается долго соответственно ну, здесь надо понимать что у тебя сразу большой денежный поток и это очень хороший плюс тебе не надо сдавать в посудку ты можешь давать в длительную и поток от арендатора будет примерно два платежа по ипотеке то есть 200 заплатил то есть мой дом приносит вам 430 450 тысяч рублей в месяц я думаю то что о, параллельно мы доведем это до 500 то есть ну вот сейчас там по моему около 450 и заселение 95 процентов то есть одна квартира там свободно вот на данный момент и это уже на протяжении года так работает да ответ на ваш вопрос по поводу многоквартирности э, тоже есть э, в директе давайте чтобы сейчас нам просто как бы эту тему короче нет не признают есть признаки многоквартирности есть юридическая практика можно просто короче не написать длительная аренда Аренда дешевеет тоже. Вот смотрите, есть такая офигенная вещь. Вот, кстати, ребята, хорошо, что вы спросили, есть такая штука, как декомпозиция. То есть, когда есть сложная задача или сложный вопрос, а подешевеет ли аренда, тебе нужно сделать декомпозицию. То есть разделить конкретно, в каких сегментах она будет дешеветь. Что произойдет с торговой недвижкой? Как это, как со швейцарским сыром, да, вот видели этот ролик, блин, то же самое с торговой недвижкой, да ну блин, ну пустая она будет, со складской, смотря какая, если кому-то надо перевести вещи там в гараж или в морской контейнер, скорее всего будет занята, если это большие производственные площади там, ну фиг его знает, вот эконом-сегмент никогда не пустует, я просто вот у меня, ну 14-й год, это уже прошло там 6 лет, да. То есть 6 лет недвижка не пустует, хотя были разные там циклы, и домодедово там сокращали, и еще что-то. И по факту, то есть что происходит? Люди из более дорогих квартир переезжают в более дешевые. Плюс когда кризис, люди ищут работу в, рядом с крупными городами. Ну, потому что ее там объективно больше для того, чтобы посылать там деньги семье или еще что-то. Поэтому, ну, по крайней мере, я не пытаюсь угадать эти потоки людей, да, я просто понимаю, что пока это работает для меня, потому что это эконом-сегмент, это более защищено, чем все остальное. Рынок недвижимости более, как это, очень большой вопрос и спорный, потому что с одной стороны цена определяется первая себестоимостью, да, ну давай так, все кроме цены на нефть определяется себестоимостью, да, потому что цена на нефть это все-таки, мы понимаем, что это финансовый актив и когда ты видишь, что себестоимость нефти, то есть, а цена на нефть может быть отрицательной, да, там с учетом всех доставок, поставок и так далее, поэтому конкретно недвижка есть покупатель, есть продавец, есть факторы которые толкают спрос наверх, кредитная ставка, наличие ипотеки, дают не дают банки, готовы люди снимать или не готовы и так далее, то есть все здесь это первое, и второе это себестоимость строительства, вот это и сколько жилья вообще строится, то есть вот у вас есть два баланса, а еще есть третье это деньги, то есть когда денег слишком много и, ну естественно люди будут и куда, если им дают много необеспеченных денег, что будете делать когда вы купили один, второй телевизор, третий телевизор, что надо делать? Ну, конечно, недвижку покупать. Поэтому, как бы здесь, э, как на курс записаться по доходным домам? Смотрите, э, первое, просто мне в директ напишите, я вам скину. Вот есть доходные апартаменты, доходные дома, прям подборку материалов, ссылку на эфир. Вечером проводим эфиры, короче. Сегодня можно вечером, ну, тоже будет сходить, поучиться. Если прям конкретно, то прям пишите, на все, вам на все вопросы ответим. Все, поехали дальше. Так, по цифрам. А, вот доходный дом по цифрам. Значит, вложили мы 3 миллиона рублей, ежемесячный доход 194 тысячи рублей. Он включает прибыль после выплат всего-всего вообще. Я там просто набрал целую кучу вообще расходов, которые только мог. Хотя мы сейчас их сократили там процентов, наверное, блин. Ну, не знаю. Короче, это, это слайд, я его не обновлял там, наверное, полгода. Вот эти цифры, они сейчас гораздо лучше. Но суть в следующем. То, что... 77 процентов годовых наличных капитал дает эта стратегия, потому что она соответствует одному очень важному принципу. Когда ты берешь опытом, ты покупаешь недвижку сильно ниже рынка. Конкретно здесь я купил дороговато, то есть квадратный метр этого дома стоил примерно там около 40 тысяч рублей. Но блин, ребят квадратный метр недвижимости в Москве стоит минимум 155, а то и 200, а с ремонтом 250, а здесь 45. То есть за счет этого мы смогли сделать очень хорошую стратегию, но мы потеряли ликвидность. Поэтому сейчас я все-таки э, вот если прямо сейчас, то есть у меня есть доходный дом, да, это очень большой хороший денежный поток. Он э, выплатит себя и через 10 лет будет давать там 400 тысяч рублей, но ну, уже не через, уже меньше, да, потому что как бы ипотека все-таки с 14 -го года работает, поэтому Далеко от города. Нет, это, наверное, от Москвы километров 20 до То есть это рядом, прям. Так, смотрим, что еще. А вот, кстати, преимущество вы можете скопировать себе, короче, сфотографировать или я не знаю там с экрана снять. Это преимущество доходного дома: сразу большой денежный поток в одной локации много квартир проще управлять, то есть нет таких проблем. Кран потек, то есть все в одном месте, ломается все в одном месте, тебе нужно меньше ресурсов тратить на управление. Поэтому там газ один, там скважина одна, охрана одна, камера одни, интернет один, то есть просто централизованно управляешь как отелем в долгосрок. Все, и это долгосрок это не посудка нет проблем с соседями можно делать практически любой ремонт то есть внутри это все не перепланировка это все как бы ремонт все и низ вниз я не вижу а и можно рефинансировать ипотеку то есть я этот дом брал смотрите то есть если вы думаете что сейчас ставки будут расти я его брал э, ставка была 15 половиной процентов я его потом рефинансировал под 10 что это значит это значит что я платил 250 тысяч рублей а сейчас я плачу 195 за него поэтому поэтому вот так соседи проблем нет закона доходных запрете доходных домов ну я не знаю такого закона ребят есть как бы законодательство связано с жилищной и так далее но мы выше про это и говорили с вами как бы если вы знаете напишите мне в директе потому что я как бы, про такой не слышу хорошо следующая стратегия на снт ну, строит но не строить вы покупаете и ребят то есть здесь давайте так смотрите все вопросы по конкретной стратегии, я понимал, что вот, ну, по каждой стратегии можно 3-4 часа говорить, то есть э, все эти вопросы, я на них подробно подготовил шаблоны в виде кейсов, которые вы можете посмотреть, в виде ссылки на вебинар, мастер-класс или даже на там, страницу тренинга, где это все можно почитать и приобрести, поучиться. То есть у нас по каждой этой стратегии есть подробная программа доходный дом это трехмесячная программа с поддержкой в которой вы можете себе это запустить начиная от одобрения ипотеки при помощи наших контактов и заканчивая там планировки ремонт все юридические вопросы вопросы выбора финансовая модель и так далее идете делайте делайте делаете, и получаете доходный актив поэтому Самое простое, то есть вот эти все вопросы, ИЖС, СНТ, я видел, то есть я на СНТ видел гостиницы, то есть если у тебя с краю, ты можешь вывести из состава, вот надо смотреть градостроительные планы, то есть здесь на самом деле всегда есть нюансы, в цифрах это выглядит очень прикольно. Как бы сказать, что это супер сложно, наверное, нет. Но при этом самое важное, вот здесь смотрите, то есть когда мне нужно что-то сделать, вот это для вас будет может быть тоже такая полезная история. Например, не надо разобраться в инвестировании в апартаменты или в дома. То есть, когда мне нужно было, я увидел первый раз эту стратегию там в 2014 году, я жил в Азии в трехэтажной вилле на берегу моря, и не планировал возвращаться в Россию, мне было хорошо, у меня ребенок ходил в английский детский садик, и я его поздравлял с днем рождения также 1 апреля и подарил ей велосипед. То есть, закрытая территория, город Нячанг, Нячанг, и, ну, короче, там рядом с отелем шестизвездочным, Вин Перл, короче, все хорошо. Я когда увидел, я просто не смог нормально сидеть, потому что, то есть, и первое, что я сделал, я нашел людей, у которых это получается, и нашел способ у них учиться. И этот способ был сделать с ними самый крутой продукт на то время по этой теме. Соответственно, запустить его и вместе с ними пройти весь этот путь и сделать. То есть для меня это было такое решение. Поэтому, когда мне нужно разобраться там, в дивидендных акциях, в крипте, в доходных сайтах, в доходных домах, я нахожу способ учиться у тех людей, у которых есть тот результат, который я хочу. То есть ну, это вот э, как бы такая история. Так, э, почему? Давайте, ребят, смотрите, еще вот вопросы вижу, вы их себе запишите. Если я вдруг на них не отвечу в процессе, я оставлю время, еще на них поотвечаю. И также вот есть вопросики, которые вы можете задавать, вот я могу в первую очередь на них прямо отвечать, чтобы, ну, я видел много вопросов, ребят, было у вас, и я вот могу на вопросики отвечать в конце еще дополнительно. Так, парадоходные сайты. Как прийти учиться? Рек, напишите, какая стратегия вам интересна, я скину вам подборку бесплатных материалов, скину ссылку на мастер-класс, вы сходите на открытый, посмотрите. Если вам подходит, вы сможете записаться. То есть, у нас по каждой стратегии есть открытые уроки, на которых можно все эти вопросы получить ответы. Потому что, ну, понятно, что 2014 года. Вы не первый, кто задаете вопрос про ИЖС, про СНТ, про многоквартирность, про ипотеку, про где находится, как выбрать, как оформить, можно, нельзя и так далее. То есть это все, как бы, ну понятно, что если более 150 домов запущено, как бы, что эти вопросы уже кто-то задавал ранее. Так, э, адекватных арендаторов э, ну, у нас, смотрите, у нас в объявлении, там есть несколько подходов, можно наоборот разношерстную группу сделать, чтобы они друг за на друга там стучали и так далее, это вот есть такие подходы, у нас наоборот, э, мы, во-первых, подбираем славян, во-вторых, э, у нас есть в договорах прямо ответственность, там за шум и так далее, ну, то есть это все контролируется, мы как бы избирательно приходят люди, мы создаем большой поток, первый фильтр по телефону, э, второй фильтр уже э, идет э, на месте. То есть это не мыть. А, блин, я ж живу в Липске, ребят. Я же не управляю этим доходным домом сам. Вот еще одна из историй, это то, что идет управление дистанционно. То есть вся... Я был там в прошлом году в мае, мы делали крышу, я прожил там две недели. Все, я больше там не заезжал. То есть у нас налажено все таким образом, то, что... Короче, ну, то, что все работает дистанционно. Хороший прям вопрос вы задали. Как бы хотел бы я на него ответить, но не в прямом эфире так а почему 30 процентов я держу в доходных сайтах смотрите ребят сейчас все сидим дома смотрим там трафик растет в интернете соответственно первый сайт я купил в шестнадцатом году с партнером алексеем толкачевым у которых у нас вместе территория инвестирования и мы с ним купили сайт за миллион восемьсот семьдесят рублей то есть сайт доходный соответственно он приносил нам по заявлениям 60 тысяч рублей когда мы купили, он приносил 40, потом мы его вырастили, он там приносил 200. Потом там какой-то начался спад, но все равно мы его там продали в какой-то момент, то есть вышли из проекта. Соответственно, в чем преимущество доходных сайтов? Первое, то что ваши арендаторы это Google и Яндекс, то есть это мировые корпорации, которые вам платят. Причем Google платит в долларах на карту прямо, Яндекс а платит в рублях. Причем и там, и там есть, короче, возможность получать в рублях и в долларах тоже в Яндексе. Соответственно, есть рекламодатели, еще которые еще примерно половину дохода дают. То есть люди, которые размещают у вас прямую рекламу. Плюс есть разные партнерские программы. К примеру, та же партнерская программа нашего проекта. Территория инвестирования – это очень неплохой источник дохода для тех, у кого есть трафик. Поэтому тут тоже, как бы, для наших сайтов это очень хороший источник дохода. Это круглосуточный доход. 24 на 7. Я не знаю, у меня есть второй телефон. Я не уверен, что как бы здесь я вам... Сейчас могу показать, но я попробую. Вдруг она работает, потому что ну, вы, же, вы же успели убедиться, то что Инстаграм очень удобно проводить презентации, если хочешь. Но зато мы все туда ходим смотреть. Это самое важное. Так, Сейчас мы обновим, если это заработает. Я вам покажу, как это выглядит. То есть доход это круглосуточно примерно 24 на 7. Вот это выглядит вот так. Вот Я не знаю перевернуто или нет, потому что у меня перевернуто на экране. То есть, это доход от доходных сайтов там, со времени, так, пока мы ими владели. То есть идея какая? Ты покупаешь сайт ниже рынка, докручиваешь его и выставляешь на продажу. Пока он у тебя продается, ты получаешь весь этот доход. Через год ты его продал по рынку, то есть ты не спешишь, не торопишься. Потому что, вот, ребят, самый важный слайд, наверное, из сегодняшней презентации, это вот те шесть принципов, которые я вам говорил. Покупай ниже рынка, покупай с денежным потоком, покупай ликвидные активы и... Когда ты вот этих правил, а имей подушку безопасности, чтобы тебе не пришлось продавать срочно. Когда ты всем этим правилам следуешь, у тебя стратегии просто начинают складываться сами собой. Вот. Так, по сайтам. А, можно быстро продать, стопроцентная мобильность, то есть все это из дома. Я сделки делал, в Таиланде находился, то есть приезжал человек из Новосибирска в Москву, подписывал документы, я в этот момент находился в Таиланде, мой представитель просто передал ему деньги наличкой, и все, потому что он боялся делать сделку через интернет. То есть мы такие штуки делали, и это прекрасно работает, причем пока мы с вами говорим, там капнуло, там, не знаю, там вот сегодня там с утра продумал, что-то 10 долларов, но трафик просел. так, так, так, так, так, так. Шестой принцип мы посмотрим, ребят, сейчас. Кстати, важно, давай вернемся. Может, кто нам недавно присоединился. Вот они. Так, да, А, класс, шестой принцип. Вот, смотрите. Э, Используй денежные, э, дешевые деньги, для как рычаг для инвестиций. То есть, когда все то же самое, когда ты берешь ликвидные активы ниже рынка с денежным потоком в кредит. То есть, это есть в одно предложение, то есть, его надо было нам два часа разживать. Но когда ты... Покупая ликвидные активы ниже рынка в кредит. А, покупай ликвидные активы с денежным потоком ниже рынка в кредит. И вот когда ты это научишься все применять, тогда у тебя все начнется складываться. Так, по сайтам. Ладно, давай немножко финалить. Значит, по сайтам показываю несколько кейсов. 30% сайта. Вот Алексей, партнер мой, присоединился. Так, ребят, кто недавно присоединился, 4498.ru, там заберете все бонусы. Вот Галина, наш суперглавный эксперт по доходным домам, можете ей тоже написать. Соответственно, смотрите, 44.98.ru, там находятся все бонусы. По всем стратегиям, которые вас заинтересовали, апарты, доходные дома, доходные сайты в Директ, пришлю подборку материалов, чтобы нам сейчас здесь не останавливаться. Несколько кейсов. Вот, смотрите, кейс, это может каждый Вот вообще. Вот здесь это прямо кейс, за который мне, наверное, стыдно. Ну, потому что все-таки нам интересны сайты там за 2, за 3, за 5, за там, миллионов рублей. У нас сейчас сделка достаточно крупная. Получается, ну, там сумма гораздо больше, чем 5 миллионов рублей. Мы делаем, мы выкупаем оптом напрямую у фактически поставщика. Там целая куча очень крутых лотов, соответственно, сейчас как бы идет согласование этой сделки. Вот сайт, купил я его в семнадцатом году под один из проектов, на котором мы хотели делать курс. Там с курсом были какие-то доходы, мы что-то пытались запускать, но как бы сайт, вот он жил своей жизнью, так и жил. Соответственно, за 10 тысяч 700 рублей я его купил. Соответственно, продал я его в прошлом году, просто, ну, думаю, надо продавать сайты. Соответственно, выложил его... Продал, и он продан за 40 тысяч рублей. То есть, смотрите, за два года, за два года 290%. Причем, ребята, внимание, я не написал ни одной статьи на этот сайт. И зря, потому что доходность была бы совершенно другая. То есть, этот сайт, который просто лежал у меня, все это время приносил доход. Соответственно, от продажи мы заработали 30 тысяч рублей, а, и 2000 рублей он нам еще доход принес. То есть все, и вот такая стратегия, и это не единственный пример. Можете мне по сайтам, кстати, написать, у меня было много примеров, я просто не знал, сколько времени у меня вот этот эфир займет, поэтому я там еще три примера удалил. У меня есть на ютубе прямо выпуски, где мы конкретно эти сделки разбираем, можете мне в директ написать, я вам тоже скину, потому что, ну вот, я думал, что самый удачный брал, выбрал сайт, но поскольку было вчера время 11, когда я готовил презентацию, мне показалось, что, наверное, чего-то я вам не недорассказал. Хорошо, ребят давайте пять минут отвечаю на вопросы вижу один вопрос есть смотрите что у нас есть для вас в виде бонусов во первых первое чтобы следовать части принципам вот этим нужно получать арендный поток денежный поток самый простой это получать арендный поток потому что очень прикольная доходность соответственно зарегистрируйтесь мы вам вышлем этот чек-лист видео кейсы по всем этим стратегиям в которой вот непонятно было вот смотрите если я вдруг даже не отвечу вот я вижу там по сайтам непонятно есть трехчасовой мастер-класс открытый на который вы сможете сегодня вечером сходить посмотреть его и там прямо по полкам сколько можно заработать где купить Какие способы дохода на, этом, на сайте есть? Там кейсы с продажей, кейсы с покупкой. То есть, все это подробно не в таком рваном режиме разбираю. Поэтому, ну, то есть, мы для вас подготовились. То есть, смотрите, вы сегодня пришли в эфир, а мы с 2014 года готовили кейсы, сотни кейсов, для того, чтобы поделиться ими сегодня с вами. Вот где и как покупать сайты, сколько стоит, на Телдере. То есть сайты покупаются на Телдере. Но смотрите, я хочу вам довести самое важное. Я понимаю, что моя поддержка сегодня просто не будет спать до ночи, но самая важная информация, ответы на все эти вопросы есть у меня в профиле в Директе. Так, не очень понятно, где забирать бонусы. С телефона можно или нет? Да, можно. 4498.ru вводите, вводите, когда завершим эфир, не сейчас, потому что сейчас вы выпадете из эфира. Запишите себе этот адрес домена 4498.ru Потом перейдете, когда мы завершим эфир, по ссылке. Введете e-mail, мы вам вышлем информацию. То есть мы вам вышлем доступ к 4 тренингу «Пассивный доход», где... Кейс по доходному дому, который я сегодня показывал, кейс по сайтам, там их штуки три или четыре. Мы детально разбираем на второй день арендные стратегии. Мы разбираем тему с облигациями, с ИИСом, с кэшбэком, как создать пассивный доход прямо в эфире. То есть в первый день создаем пассивный доход, на второй день разбираемся с арендными стратегиями, на третий день прокачиваем, есть такая тема, как мультипликаторы капитала, которые ускоряют ваше движение. И там мы даем технологию создания капитала и на четвертый день мы разбираем пенсионную недвижку и где взять деньги на инвестиции то есть мы решили сделать его бесплатным для участников марафона то есть регистрируйтесь на все четыре дня доступ вам бесплатно записи да там записи только они продаются да вот это сразу если в эфире то бесплатно но записи они платные поэтому как бы чтобы вот подробно все эти вопросы снять у нас есть точка входа, самая крутая, которой мы гордимся. Это наш онлайн-тренинг, на котором можно эту историю пройти, и он бесплатен. Да, ну то есть это прям, наверное, для многих будет плюс. Так, теперь смотрю три вопроса. Перехожу. Интересно, как называется ваш канал на YouTube? Территория инвестирования. Вбиваете, переходите, там прямо сотни роликов вообще по всем подборкам. Почему нельзя ставить доходный сайт навсегда? Отличный вопрос. Михаил, а, смотри, мы зарабатываем в двух местах. Первое, когда мы получаем денежный поток и второе, когда мы продаем. То есть смотри, здесь очень важно, давай я выведу вот этот вопрос на экранах. можно вот так делать. Когда ты получаешь денежный поток 30% годовых, приведу пример тебе в, ну, в сайтах даже, смотри. То есть я купил сайт за 2 миллиона рублей, я вложил в него еще миллион рублей и продал его за 7 миллионов. То есть, если бы я просто его держал, то вот эти 4 миллиона он бы мне принес бы за 3 года. А я его продал за месяц. То есть, я трехлетнюю окупаемость сделал за месяц. Это скорость. Когда ты перепродаешь активы, у тебя появляется скорость наращивания капитала. Поэтому на начальном этапе, когда ты создаешь большой капитал, то здесь какая проблема? Вообще, для того, чтобы отойти отдел молодым и богатым, нужно... Иметь стабильный денежный поток в валюте, желательно с дивидендных акций, с фондов, недвижимости в виде ликвидных бумаг по всему миру, недвижку в Таиланде, в Америке, еще где-то. То есть это вот идеальная картина. Но впрямую, чтобы просто накопить на недвижимость в Америке. Сдавая недвижимость в Америке, тебе не хватит жизни. Поэтому мы идем через сделки, которые мы называем спекуляциями. То есть, ты покупаешь ниже рынка, получаешь денежный поток, продаешь выше рынка или по рынку, то есть, и ты сразу делаешь раз, два года сэкономил, раз, еще два года сэкономил, и ты быстрее достигаешь своей финансовой свободы. Это очень важно. То есть, поэтому на начальном этапе всегда используются комбинированные стратегии со спекуляциями. То есть, при этом обрати внимание, то что а желательно инвестировать в те активы, которые не падают в цене. Это очень важно. Может ли сайт оказаться убыточным? Может. Сайт, сайты продаются на Телдере, Телдери Сайт может оказаться убыточным, то есть если он, то есть все сайты считаются от дохода. Приносил 100 тысяч рублей, ты его можешь купить примерно за 2 миллиона 400, 000. соответственно если он начал приносить 50 тысяч рублей, почему он может приносить либо упал доход, либо упал трафик. То есть, ну, математически нам все давно понятно, но есть стратегии, как эти риски диверсифицировать, одна из этих стратегий, я на марафоне также рассказываю, вот на этом четырехдневном тренинге, это стратегия полудоходных сайтов, то есть, когда у тебя их много, в целом, смотрите, у меня 10% процентов сайтов упали в ноль, но остальные 90% окупили и затраты на них. И еще с лихвой окупились. То есть примерно по году у нас там процентов 60-70 на наших сайтах выходят. Но какие-то из них могут падать. Ну объективно, да. Поэтому как бы у нас э, два решения. Первое, либо это пулы. То есть конкретно ты участвуешь в пуле. И мы один из таких пулов планируем запустить в ближайшее время. И второе, один-два сайта. Покупаешь себе и ты спокойно ими занимаешься. То есть ты чуть больше внимания на них тратишь, но при этом эти действия дают тебе постоянный денежный поток. Это первое. И второе, твой сайт растет в цене постоянно. Соответственно, я вижу очень много историй, когда человек создает сайт с нуля, потом продает его за несколько миллионов рублей. Один миллион оставляет себе на создание нового сайта, а там 3-4 миллиона покупает себе недвижимость. И повторяет вот эту штуку. То есть, такие стратегии, они работают. Хорошо. Так, посмотрим вопросы, какие еще у нас есть. Иностранный сайт. Реальная тема. С иностранными сайтами я экспериментировал. У меня есть несколько проектов иностранных. Есть такой проект TheBatteryStation.com про батарейки, про восстановление аккумуляторов и так далее. Потом есть проект, который называется CoinMarketInsiders.com. И и, и и и а и еще easybalance.io. То есть мы экспериментировали с проектами, но у нас не получилось сделать нормальную монетизацию по одной простой причине. И эта причина, то что американский рынок, несмотря на то, что мы очень хорошо можем писать контент, покупая нативных американцев, то есть там можно выстроить всю эту модель без проблем, но там гораздо большие бюджеты нужны для того, чтобы зайти в их поиск. Просто и все. То есть там риски того, что ты не выведешь проект топ, он, они гораздо выше. В России есть две поисковые системы, и здесь все, все гораздо проще. Машину стоит ли сейчас покупать? Что касается доходных автомобилей, смотрите, я не стал, вот хороший вопрос тоже, я сейчас не стал ее показывать, эту стратегию... В, она у нас есть и курс по машинам, но сейчас... Нужно понимать, что люди будут перемещаться меньше, но есть другой тренд. То есть, если люди перестали ездить, логистика между ними осталась, стали перемещаться товары. То есть, вопросы, связанные с доставкой, с логистикой. Ребята, я вчера в одном из чатов инвесторов видел сообщение, мне нужно тысячи человек для логистики, вы понимаете? Тысячи, если вы не хотите увольнять своих сотрудников, давайте я их пристрою. Там курьеры, логисты, доставщики и так далее. То есть вот это перемещение, оно все равно осталось. Поэтому конкретно сейчас под такси, например, я бы не стал. Но под доставку очень хороший вариант. Другой вопрос. Как вы будете с этим работать? То есть, есть там большая доставка, маленькая доставка. Мне кажется, сейчас, что касается онлайн-торговли, сейчас очень золотое время. Если вы будете производить молотки, конкретно услугу для магазинов, которые могут доставлять свои товары, то чем является Яндекс Еда? Это агрегатор других услуг. Агрегаторы сейчас лучшая история, которая может быть в принципе. Соответственно, вы, как доставщик, наверняка найдете себе работу в этих агрегаторов. Когда запускаете обучение по сайтам? Сегодня вечером можете сходить уже на открытый вебинар. У нас есть продукт, где вы за месяц, за полтора примерно под ключ научитесь все это делать. Начинают покупки ниже рынка и заканчивая продажи и выходы на монетизацию. То есть доход от сайтов начинается сразу после того, как вы его купили. То есть если про это. То есть уже есть пенсионная недвижимость... Да, хорошие вопросы. Машина стоит... Ну, на машину я ответил, кстати, на самом деле. Вопрос, сложный вопрос, всегда делаем декомпозицию. Машину для чего? Для такси, для доставки, для доставки под какой-то конкретный интернет-магазин, для крупная доставка, мелкая доставка и так далее. А, нет, не на YouTube, ссылка вечером, трансляция у нас идет на отдельной площадке. Мои вопросы не читаете. А вы их задайте, Дарья, в... как это... Вот в вопросах, потому что очень быстро убегает все, и я просто, наверное, не успел. Ну вот сейчас задайте, сейчас увидел, видите. Так, давайте еще вопросов 10 и будем, а, 10 или 5, и будем расходиться. На чьи вопросы я не ответил. Так, пенсионная недвижимость, пенсионная недвижимость, которая сама себя выкупает. То есть мы делаем так, чтобы недвижка, которую мы сдаем в аренду, тратила минимум нашего времени. Использовала кредитное плечо и полностью сама себя выкупала. То есть идея пенсионной недвижки, что она за 10 лет сама себя выкупит и будет давать примерно доход 40-50 тысяч рублей. Такую недвижимость может запустить абсолютно каждый в этом чате. Достаточно просто для себя решить. Одна из вариантов, один из вариантов, который мы использовали, вот у меня был даже на конференции, там, по в декабре или в октябре. То есть, у нас несколько раз в год идут живые мероприятия в Москве. Можете там приехать, там познакомиться, потусить с инвесторами, там двухдневные мероприятия. И э, вот эта концепция как раз э, пенсионной недвижимости, она была там озвучена. То есть суть такая. Ты берешь недвижимость, которая полностью окупается за счет аренды, выплачивает ипотеку, коммуналки, через 10 лет она становится твоя, и там 40-50 тысяч рублей приходит, приносит тебе. Несложно делать, за счет доходных апартаментов очень прикольно получается. Так, Дарья, как оценить стоимость сайта? Доход умножайте 24-36 месяцев. То есть, примерно 100 тысяч хотите, значит 2 миллиона 400, там 3 миллиона 600. Как запустить недвижимость? Несколько вариантов. Первое, прийти в клуб инвесторов, все контакты. Второй вариант, ну вообще, а, давай свой способ расскажу. Короче, когда мне было нужно запустить доходный дом, я понимал, что я не все знаю, короче. Вот здесь есть очень серьезная ловушка, что ты думаешь, что тебе нужно знание для того, чтобы запустить. На самом деле тебе нужны связи. То есть, ты приходишь, первое, ты получаешь опыт за счет обучения чего-то, проходишь обучение, доходная недвижимость у нас есть в годовой программе. То есть, смотрите, я про нее вообще не рассказывал, не планировал сегодня рассказывать, но это один из вариантов, который может вам помочь. То есть, у нас есть годовой безлимит, то есть, без слайдов, просто рассказываю, как есть. Годовой безлимит подразумевает, что у вас есть доступ ко всем продуктам территории инвестирования 2014 года. Доходные сайты, доходные дома, доходные автомобили, доходная недвижимость, включая апартаменты, инвесторский ремонт, финансирование от банков, альтернативные способы финансирования, доходный портфель криптовалют. Что-то еще. А, доходные гаражи. То есть целый полный набор продуктов по всем стратегиям, которые только есть. Второе. Наши контакты и связи. То есть все подрядчики, с которыми мы работаем, они также ваши. А, третье. Это клуб, э, чат 24 на 7, где вы можете получить ответ на любой вопрос. От меня, от преподавателей на, кур на каждом курсе, от инвесторов, которые уже реализовали эти стратегии. У нас есть чат, в котором круглосуточно идет общение, и вы можете получить ответ на свой вопрос. И четвертое, в течение года, четвертое, там есть готовые возможности, которые можно купить. То есть, если вас интересуют займы... Контакты там, если вам нужна машина, мы просто даем вам контакты ребят, которые вам делают машину ниже рынка. И контакты пулов, которые вы можете эту машину отдать, тех, которые работают сейчас. Значит, если вам нужна ипотека, у вас есть несколько контактов ребят, с которыми мы работаем много лет. подбор недвижки то же самое. То есть, и самое важное там есть готовые возможности. То есть, для тех, у кого есть просто деньги, капитал, и которым ну, нет времени, например, там детально запускать самостоятельно, то есть там периодически у нас появляются возможности по займам. Плюс, например, когда мы заходим в торги по банкротству, в первую очередь у нас идет а, среди близкого круга инвесторов идет в клуб. То есть вот в этой программе, в чате публикуются возможности, которые можно покупать. Причем мы всегда для клуберов даем скидку. То есть, если, например, общая доходность там в общую базу там 30% процентов годовых. там в клубе там будет 33-35. То есть это всегда окупается, если вы активно инвестируете. Вот, Соответственно, с годовой программой она, годовой безлимит стоит 250. Есть специальные предложения, периодически бывают 250 тысяч в год. Соответственно, есть специальные предложения, где можно вписаться по 100 тысяч за год. Но это продукты, все продукты территории инвестирования, все связи что у нас там еще? А, ну и все, я это уже сказал. Так. 44.98. Появляется какая-то хрень. Новый сайт создан. Пожалуйста, в поддержке ребят, напишите, будет ли тусовка осенью. Сейчас, смотрите, первое. Если вдруг сайт не открылся, 44.98.ru Соответственно, мы сейчас дождемся, что ответит наша поддержка, потому что он должен работать с утра. Может быть, я, правда, ошибся в цифрах и обманул вас. Но вчера он работал. Ну, в любом случае, решим. Так, будет ли осенью тусовка? Ну, мы планировали ее в апреле, но, видите, сейчас уже не планируем. Пока неизвестно, то есть будем смотреть, насколько это будет востребовано. И, соответственно, если будет, то ну, решим. Потому что, мы, смотрите, у нас сейчас есть совершенно точное понимание, то, что мы хотим генерировать больше возможностей, то есть больше способов для инвесторов не просто учиться, да? потому что мы видим четко запрос на то, что хочу научиться сделать это сам, вы можете сделать с нами доходные дома, автомобили, гаражи, апартаменты, крипту, то есть все вот это вы можете делать самостоятельно да, и под, получать поддержку от нас, да? там, в виде возник вопрос в чат пришли, задали, то есть это не просто там безмолвный тренинг, а это ну, хороший интерактив. А второе, есть группа людей, которым нужно просто готовые. Поэтому мы сейчас сфокусированы, мы видим там точный запрос на то, что нужно готовые инвестиции, мы, поэтому в компании появилось очень много подрядчиков, которые делают услуги. То есть, когда вы можете сами выбирать недвижимость, это можно сделать за вас. Вы можете сами делать инвесторский ремонт, это могут сделать за вас. И когда вы все, вот смотрите, как запустить доходную недвижимость, я же начал на этот вопрос отвечать, я ушел в рассказ того, что у нас есть дорогая там, программа ну, условно, там, для кого-то дорогая, для кого, для тех, кто инвестирует, конечно, 100 тысяч рублей, это вообще не те деньги, ради которых э, стоит там жертвовать доходностью или там увеличивать риски. Соответственно, смотрите, как я запускал доходный дом, просто не я сейчас это ввел в систему, но раньше у меня было просто по ощущениям. То есть, э, я понимаю, что я, скорее всего, где-то ошибусь, когда его буду запускать. Поэтому на каждый этап я нашел человека, который в этом разбирался лучше меня. У меня были риэлторы, которые подбирали мне объекты недвижимости. Мы с женой садились в тачку и проезжали всю Московскую область. Приезжаешь, вот представь, 500 километров, да, это для москвичей ленивых, блин, да. 500 километров, садишься в тачку, едешь, приезжаешь какой-нибудь Тамилина, выходишь из машины, и ты понимаешь, что не тот дом, ну просто не тот, он не подходит тебе. Садишься, уезжаешь, корректируешь риэлтора, он тебе подбирает еще несколько вариантов. Ты приезжаешь на следующую неделю, смотришь один дом где-нибудь там в Видном, а второй дом где-нибудь в другой стороне Москвы, там какой-нибудь, блин, как это называется-то, в Химках, дом ну, за Химками. Забыл, как называется, пожалуй, ладно, фиг с ним. Вот тоже И вот когда мы 30 домов посмотрели, мы нашли тот, который для нас был нужен. Но риэлторы каждый раз работали все лучше и лучше. и лучше. Потом инвесторский ремонт, то же самое. Пришла команда, делала, потом эту команду поменяли, потом еще одну команду. То же самое с управлением. Пришли люди, сдали, заселили, потом еще раз поменяли, еще раз поменяли. То есть каждый раз, на каждом этапе были люди, которые делали это лучше меня. Я когда их... А, ипотечный брокер. Я когда их всех сложил, я понял, что там я заплачу за запуск доходного дома... Там примерно миллион рублей. Я понимаю, что это миллион рублей, это на 15 лет всего одна студия. И я себе объяснил, готов ли я отдать одну студию для того, чтобы кратно увеличить вероятность того, что я запущу этот проект. То есть, либо я вообще ничего не сделаю, либо я из 25 студий дам одну для того, чтобы это запустить. Вот, собственно говоря, в тот момент у меня шарик провалился, и я, соответственно, смог запустить доходный дом. Если цена за квадрат студии в трехкомнатной квартире 100 тысяч рублей, стратегия деления не подходит, почему не подходит? Ну, вы посчитайте, сколько, сколько окон, да, то есть себестоимость окна одного надо считать, то есть здесь есть квартира. Первый этаж обязательно, то есть, потому что вам будет проще. Но вообще я бы рассматривал апартаменты, но ваш вариант тоже работает. Я бы э, сейчас рассматривал длительную аренду, то есть все равно рассматривал только долгую. я про это рассказал. Хорошо, смотрю, еще два вопроса есть, отвечаю, наверное, будут... Так, а, это я ответил, ваш канал на YouTube ответил, территория инвестирования, но у меня ссылка есть в профиле, то есть там все ссылки, если вдруг не нашли, короче, можете, да, перейти. Так, иностранный сайт, реальная тема, реальная тоже ответил, если прямо погружаться, то будет здорово, потому что доход в валюте, да, ну, то есть как бы... Если в России мы получаем доход в валюте, но рекламодатели все равно российские, да, то там и рекламодатели западные, там доход выше. Если получается найти сайт с доходом и его как-то вести, то, конечно, будет работать. Но у меня пока, вот, к сожалению, не получилось сделать это системно-инвестиционной деятельностью. То есть в русских сайтах все хорошо, в иностранных. Я знаю команды, которые хорошо в этом разбираются, но не буду. у меня не получилось это сделать. Так, хорошо, ребята. Спасибо вам за эфир. Какие вопросы есть, если остались, можно последние вопросики задать. Соответственно, вроде я все. А, где можно записаться на курс по сайтам? Напишите мне в директ. Эндрю Меркулов. Вот ссылка на экране. Эндрю Меркулов, не ссылка, а тоже можете записать. Сейчас эфир закончим и переходите. Так, пенсионная недвижка ответил сайтом. Можно хоть сегодня записаться, и уже после там, через неделю, сайт у вас будет, который будет доход давать. чек-лист не присылаете ну вот в директе напишите вам ответим потому что чек-лист e-mail ввели и дальше выбирайте messenger вам пришлет придет чек-лист. а там короче он в личном кабинете все я понял смотрите выбирайте messenger чек-лист а, в личном кабинете находится то есть вам на почту пришел а, e-mail переходите и там вторая или третья ссылка в личном кабинете это чек-лист если вдруг что-то не получилось с бонусами, ребята, никого не обманываем. Смело пишите в Директе. Я понимаю, что моя поддержка сегодня прям почувствует вкус жизни на карантине. И спасибо ей, что они всегда с нами. Я думаю, что если бы не было команды, нам бы было сложно такой большой проект провести, потому что более 200 тысяч человек прошло обучение в территории инвестирования с 2014 года. То есть мы не вчера. Появились у нас мероприятия. В 2014 году мы делали мероприятия каждый месяц. То есть, потом немножко обленились, начали делать 4 раза в год. Сейчас примерно планируем 2 раза в год, может быть, оставить одно. Но опять же, это все пока мысли. Хорошо, всем спасибо, всем хорошего дня, удачи, успехов, увидимся.